Томас Гетлид представляет э, программу, новую стратегию компании «Девософия». То есть до этого момента мы встречались с человеком, спрашивали, что болит, чего, какие проблемы, если все хорошо, говорили, а профилактика, и начните вы вот с этого. И на основании того, что сказал человек, мы давали какие-то рекомендации. Он говорит, наступили и наступают другие времена который приходит к нам уже более образованный, более требовательный, но ну, мы сами стали, мы сами клиенты, мы стали сами другими. И поэтому мы тоже должны соответствовать вот этому уровню более профессионально. Поэтому несколько лет подряд, это еще до 12 -го задолго года, я вел переговоры с немецкой компанией AuraMed, лично с Мартиной Грубер, о том, как же мне бы приспособить эти аппараты в моей структуре? Поскольку врачи есть, но их мало, а потом, ну, извините, все выстроятся к врачам, а я тогда тут где? Да, и те, которые не врачи, где? И э, он говорит, нет, нет, не, мне не нужна медицинская абсолютно. Мне нужна вот... Ну, в общем, они начали приспосабливаться. Хорошо. Они договорились. Теперь... Просто Сейчас я уже буду говорить, вот он декабрь уже наступил, но я мы пока в Анапе, в мае месяце. Ну все сидят, смотрят на этот изумительный аппарат. Я еще до этого уже приезжала тогда в Москву и ну, по своим делам приходила к президенту, кто он сидит, и он мне попрям мою руку, я уже, знаете, какая-то такая бестолковщина бывает, я сказала, это кто? это вообще-то ты изнутри. Ну, как-то я уже что-то там прикоснулась к святому. Вот он все это нам рассказывает и говорит, что мы договорились. И привезут их где-то в начале осени, В сентябре примерно, ну, может, в августе привезут в Москву. В сентябре мы сможем их выдавать. В мае месяц. Ну, народ разъехался. Но мы же успокоиться не, не можем. думаю, хорошо, я... что мне с этим делать? Я понимаю, что это очень классно. Приходит человек, и не просто на словах чего-то там говорит, а приходит человек, видит сам себя, видит, какие у него проблемы, и там еще подсказки, и рекомендации уже готовы, а здесь я уже могу подрегулировать. Думаю, ну это прям как-то слишком фантастично звучит. Хорошо, тогда я начинаю рассказывать э, людям, собираю людей тут же, хотя у нас было много народа на конференции, и начинаем рассказывать, что это такое, почему это хорошо, почему это полезно и так далее, и так далее. Спустя три месяца, в сентябре месяце, мы договорились за того, что 54 человека структуры российской, я даже не говорю там прибавки, когда двигают российской структуры. 54 в основном Воронеж, Белгород и так далее, Ростов, Липец. Сказали, я хочу купить. 54. Я не купили. Для сравнения. В этот момент по всей России, или по всем странам Вивасан было продано 20. Воронеж. Вон все. Но это, кстати, работа нескольких месяцев то сработало вот через какое-то время это был значит в октябре месяце было обучение в октябре месяце было обучение а в начале декабря мы полетели на конференцию на ХИП, куда прилетела Мартина Груба и привезла нам трехручный для который мы пока найти не можем Я уже... ну, ладно. И вот эти мы делали доклад по поводу, что у нас получилось. И вот смотрите, что написано. четыре месяца мотивации и 43 дня работы с био -ПСА. Наша практика. Итак, что у нас получилось? Сейчас я этим пальцем на рогу, немножко. Нет. Немножко. Нет. Так, итак. Вот зачем я вам, зачем биопульсар компании БиВаса? Я уже вам рассказала, да? Что это такое по сути? Это измерение уровня энергии биополей человека. И состояние его ауры с использованием прибора биопульсант. А теперь внимание, самое кардинальное. Не то, что уже есть, а то, что возможно будет. То есть знание об этом предупреждает возможные проблемы. То есть человек еще не чувствует ничего. А уже уровень энергии либо выше, либо ниже, он его видит. И в этот момент, чем раньше эту проблему человек замечает, тем больше да, вот доктор любой скажет тем больше надежда и гарантийный успех. Вот это было одним из самых важных пунктов. Теперь внимание. Я просто позволила себе воткнуть обучение наше сегодняшнее, чтобы люди, вольные слушатели, я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит в зоне. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что проявили к этому должное внимание. Итак. То, что я рассказываю, это общие, общие такие вот вещи, которые больше нужны людям, которые нас никогда не видели и не слышали, и не понимают, что это такое, что такое компания голоса. Но я думаю, почему-то решила, что вам это тоже будет достаточно полезно услышать историю. Поэтому сначала я вот это проговорю, потом Лидия Митрофановна рассказывает, потом уже начинаем конкретные вещи делать. Программа у вас у всех есть. Итак. Понять было, зачем мне, как дистрибьютору, и зачем клиенту. И что самое важное, это повышается мой профессионализм, а человек хочет идти профессионалом, и возникает большее доверие. Понятно. Смысл для клиента: персональное обследование, удобное время, где угодно, дома, в офисе, на работе без раздевания, без вот всяких вот этих штук, бесплатные индивидуальные консультации по свойствам и применению продуктов, При представлении актуальной информации о новинках, там, да, ну, это все мы знаем, но люди не знают, не все вообще. Вот Тань, ну, да. вот твоя вода, поставь там в стенку, есть стенки? стенке? Да. Нет, это не да. Продукты Vivasan сами, иначе говоря, приходят к вам, а для дистрибьюторов это во-первых Комфортная работа, нет страха, что я ошибусь или неправильно назначу что-то. Там есть подсказки. Раз. Это возможность э, длительных отношений с человеком, возможность пролонгированного вот вот отношения с людьми, да? И получение результата, идеального результата. И э, система в работе, и дубликация простая. Это можно быстро повторить. Просто вот выучить и повторить. А вот теперь представьте. В чем отличие? Ребят, ну наверняка каждый из нас, ну почти каждый из нас, где-нибудь, куда-нибудь ходил. Когда проблема серьезная и уже ничего не получается, не помогает, есть у тебя какая-нибудь там целительница, бабка, детка. Ну поднимите руки, верю, не верю, это уже просто. Поднимите руки, когда туда вот все-таки гомеопатия для нас была эта бабка. Вот как бы сейчас гомеопатия, это уже прямо вот признано, а тогда это было на уровне бабки. Вот у меня была замечательная. Кто-нибудь когда-нибудь куда-нибудь ходил? А теперь смотрите. Если кто-нибудь куда-нибудь когда-нибудь, это на, э, на основании чего мы туда идем? Подружка, сказала. Подружка, которой мы верим. Вот он Приходим, мы у нее спрашиваем диплом. Вы кто? Покажите диплом доктора. Покажите там, ну неудобно же, да, как-то. Ну, то есть какой-то, наверное, врач. Я не знаю, наверное. То есть неизвестному, непонятному специалисту. Какой у него прибор? Мы спрашиваем лицензию или вообще вот где-то, что-то куда-то ткнуть. Мы тоже не знаем, на каком то приборе какой-то специалист чего-то сделал. Хорошо, но мы же верим, подружка получила результат. Получаем от него рекомендации, тоже непонятно какого свойства, потому что мы не знают, что это за доктор. И какой-то продукт, который он нам дает или рекомендует. И тоже мы не понимаем, что это. Возможно. Прям вот все сошлось. Небеса были к нам добры невероятно. И доктор хороший, и продукция замечательная, и прибор чудесный, и вообще все сошлось. Только мы знать этого не можем. Это на уровне верю, не верю. И для профессионального такого взгляда и подхода это совсем не годится. Что же такое все-таки биопульса и нашего вот встречи в где мы встречаемся, да, как мы называем, это авторитетное представление прибора и этой системы. Научно обосновано и, внимание, доказано Всемирной организации и принято Всемирной организацией здравоохранения в 2008 году. Это услышали? Да? Это важно. Прибор разработан, я уже сказала, в Германии, успешно используется в Европе, и имеет все сертификаты и применяется вообще во всех клиниках. Профессиональную интерпретацию дают врачи профессиональные. Там вот в облаке, на основании вот этого сбора вот этих данных с моей руки. У каждого они будут разные. И рекомендации врачей-практиков также. Оттуда же и еще нашими профессиональными врачами. Ну и предлагается натуральный растительный продукт и Швейцарии. Вот из этого всего отсекается, верю-не верю, не верю и неудобно спросить ты кто? Потому что есть сертификаты, и на прибор, и доказательства, и вот и как бы все, вот это вот, все это все видно. И это еще один очень важный принцип. Так, а где у меня там, правительские разговоры? Я уже вчера что-то путала, путала. Так, каким я должен быть, что должен делать? Игорь, не помните, где я там деньги показывала? Деньги чуть дальше. Дальше. А я что-то Правильно? Предположим, вы приняли решение. Да, все, хочу. Что дальше? Как, э, какие вопросы? Каким я должен быть? Мы с вами уже начали подготовку к этому. И что конкретно я должен делать? То есть прям по плану. Чтобы вам не пугало, любой профессионал, профессионал был когда-то любителем. Ну, по-другому просто не бывает. Да? Поэтому, чтобы не было этого страха, научиться можно всему. Всему чему угодно. А уж тут вот как бы не такие уж прямо вот, не такие уж проблемы. Что нужно знать, мы с вами начали говорить, какие-то яркие слоганы о продукте и понимание, что продукт а от чего. О производителях, каким образом, где и кто производит. Ну, то есть немножко о компании. Нужно понимать про Е и GMP, что это вообще такое, с чего его едят. Нужно понимать, как провести коммерческий разговор, это все надо, на обучение будет делаться. И как создать личную карту здоровья, алгоритм создания личной карты здоровья. Значит, личная карта здоровья, Мария, ты вот не знаешь, наверное, но вот ты вот у меня проводник. Это началось с тебя. Ты пришла, на ты пришла я сказала, дай что-нибудь для глаз. И я начала метаться, смотреть, я говорю, подожди, кроме глаз, ну там... Еще вот это, вот это, вот это, но это потом. И, тих, тих, тих. А давай-ка мы соберем в кучу, потому что каждый продукт, ну, извините, артишок, он что делает? Он восстанавливает печень, да? А печень что делает? Кровь. Очищает кровь и понеслось. И в итоге артишок для глаз и для всего нас. Века. И я начала не выращивать образом, что это было бы подушевле, Удобно коммерчески, но чтобы это как-то косвенно или не косвенно касалось каждого, каждой проблемы. С этого началась личная карта здоровья работает шикарно. Шикарно. Это и долгая, и очень интересная штука. Хорошо. Ну, по плану мы уже с вами знаем. Подготовка, предварительное обучение, потом проведение вебопати. Много. Чем больше, тем лучше. Тыканье в кнопочке, не получается, не соединяется, не вижу, не фотографируется, забыла. Ну, в общем, это все надо прожить. Да? И потом уже после сдать экзамены получить лицензию. Так, ребят, мне показалось, что я деньги давала прямо в самом начале. Ну, раз так, значит так. Видно, я передумала. Все, он перестал тыкаться. Сейчас. Почему он не тыкается, наверное, на А, тыкается. А, я просто несколько слов скажу, потому что дальше вот Лидия Митрофановна, ее уже дела. По сути, что мы делаем, когда мы приходим э, с человеком разговаривать? Мы даем, вообще рассказываем, что, что сейчас будет, чтобы он не боялся. Лидия Митрофановна там расскажет, что нужно точно. Проводим измерения, это несколько секунд. Потом смотрим интер, интер, интер, интертрепацию, как говорил мой папа. Собираем комбанамы, как бы да? А, Даем вот эту э, интерпретацию органов, Даем советы, рекомендации и назначаем следующую встречу. Это все. Вот, да? Дальше уже коммерческий разговор, вы получите вот такую лицензию. Заламинируйте ее, она будет красивая, нарядная. Это тоже наша разработка, потому что компания давала маленькие пластиковые карточки, но, во-первых, карточку уже не было, когда какое-то обучение проводили, мы вот придумали эту красотищу, вот, вот, вот такую красотищу мы будем на заказ, они именные, уже вот после того, как люди будут для получения рецепт, сдавать экзамены, ну, в общем, вот так. Если говорить обо всей встрече, вот просто встрече с человеком, да, вы назначили, он приходит, с чего я начинаю? Посмотрите, вот эта линейка, это часовая линейка, это час. Отрезки – это 10 минут. Как любой спектакль, должно быть выдержано точное время. И в начале этого разговор о том, что у человека вообще вопрос какие в самом начале? Вы кто? Почему именно ваши? Почему у вас я должен покупать? о а чем вы отличаетесь? А чем докажете, что это Швейцария? Ну, вот какие-то -какие простые вещи. Вот на эти простые вещи более чем 10 минут, вот, вот прям вот. Еще раз скажите, какие серии, что нужно. Из всей, посмотрите, вот этого всего часа, презентация должна занимать вот столько. Знаете, сколько мы вели презентацию в самом начале? И все про это. Про... Чем меньше знаешь, тем больше говоришь этих пустых вещей. И как у Мариваны пятка прошла, и как где-то чего-то там, э, палец заболел, там он прошел и так далее. По два часа. Вот этого, чего должно 10 минут. А про человека это когда? А вот дальше у нас начинался разговор про человека. Мы его называем коммерческим разговором. Мы садимся, спрашиваем, садились, спрашиваем, что у тебя болит, какая у тебя семья, сколько там чего и как. Ну, и сейчас часто, если он не навязанный садик. И дальше три целых части, тридцать минут, три части от, от презентации. Мы разговариваем про него, потому что самое интересное для человека по, по, по себе постучите, я сам. Потому что свое болит, да, своих близких и себя. И когда мы презентацию на, развозим на два часа, то когда про человека это говорит, он скажет, ну, вообще, плохая ферма, отвратительно. Ну, вот эти три части мы выяснили. А теперь у нас появился дьяков И вот, сейчас я его воткнула. Вот он, да. И вот мы после презентации сажаем человека, делает измерение и коммерческий разговор пишет на основании уже тех данных, которые есть. И вот здесь вот выдохните сейчас, вот прям вот вдохните и выдохните. Плавайте его в что это не мое решение, а решение врачей, австрийцев, немцев, у нас. Я могу на себя не брать такую ответственность. Это очень классно. Это один из самых больших лекарей, которые не дают. После этого, так называемое завершение сделки, а теперь важные точки, чтобы не облажаться. ребят, очень важные точки. Что это значит, завершение сделки? Это регистрационный лист заполнили, заказик написали, уточнили, что ты хочешь. Я правильно писала апельсин? Да нет, лимон. Да ты сказала апельсин. Вот, но ну, мы еще на берегу. Отметили, взяли деньги, купили, пересчитали, что положили в пакет. Он пересчитал. Потому что сейчас из маршрутки вам будет звонок, ты мне не положила, потому что она что-то хотела, потом передумала, потом вот опять захотела, ты мне не положила вон чего, мне стоп, сейчас я посмотрю бумажку, на которой ты своей рукой писала, ты мне это не написала, не может быть, вот это должно быть пересчитано, девчонки, это очень, и мальчишки тоже, это очень, вам, очень облегчит вам жизнь, просто вот очень. Дальше, внимание. У меня сейчас около 80 тысяч э, структур по всем странам. Наверное, должно было, могло бы быть и больше. Ну, могу отвалить эту мемию, ну чуть мало, могу. могу. А, пришла я одна, меня пригласили, скажи, да послушай, ты просто в конце концов послушай. И ну ладно. Каждый из нас приходит и начинает один любой бизнес всегда. По-другому не бывает. Если эта компания пришла, и бизнес на двоих, и на троих, бегите оттуда. Не может этого быть. Всегда человек один. И постепенно ты начинаешь обрастать, если ты идешь все время вот в эту сторону. Этого тоже не нужно доводяться. Это каким-то чудесным образом Обратом получается. И города, и страны, и, и всякая. Так вот, когда меня спросили, Почему все-таки у вас такая успешная структура, и так много стран, и как бы структура большая? Она не самая большая структура, кстати, у меня, но неважно. Почему? Я задумалась, и вдруг я осознала точно. Вот видите это слово «выгоды»? Всегда на первой же встрече, когда я рассказываю, делаю измерения или рассказываю о продукции, подписанный человек, всегда я рассказываю о том, как купить дешевле, что тут можно, как выгодно сотрудничать с компанией «Велосан». Еще раз внимание, ключевое слово всегда на первой, всегда на первой. Не потом, когда ты еще раз придешь, и в следующий раз мы с тобой прям напишем, ее не может не быть никогда этой встречи, и не спрашивают, ты работай, ты хочешь? Ребята, услышите вообще, ты работать хочешь? И человек представляет, что он либо с грядкой только что, да не хочет, конечно, он работает. Ну, кто нормальный, из нормальных людей хочет покать. Хочется просто получать. Поэтому, говорю, я обязана тебе рассказать, как ты можешь выгодно еще вкладывать свои деньги. Или ты можешь сотрудничать, можешь нет. Вот это было для меня, ну, кроме всего прочего, определяющим э, вот этого успеха в структуре. Сразу, поэтому каждый пункт здесь очень важен. И последний пункт. Я не знаю, что важнее из всей этой кучи, может быть, даже последний. Если мы не договорились о конкретной встрече на конкретное время, считайте, вы просто расстались тупо с человеком. Ну, дальше, когда где это тоже не моя тема? Моя тема это поддержка. Поддержку вы уже сейчас можете ощущать, а у нас еще вот который компьютерный гений, которого я хвалила, он не слышал сейчас. Я его сейчас похвалю, он сейчас слышит, он сейчас встанет, да, Игорь покажется, но вы его наверняка видели. Mm -hmm. Вот но это вот он, что нам это делает. Да. И здесь э, поддержка будет. Она не вечная, правда. Надо хотя бы как-то заглядывать куда-то. А, так, нет, про деньги. Ну что это? Подождите. Я хочу все-таки... Мне кажется, я вначале куда-то выпутнула. Там была такая интересная, у мне меня, у меня такой сценарий был интересный. Заодно еще и повторим. Это и как. Теперь надо было, наверное, это... Я вообще ее вставила, эту деньгутскую. А -а -а. Я же говорю, что она была вначале еще. Как я пропустила, не знаю. Возвращаемся. Обучение проводил Томас Гётфид. Вот наш зал, вы его видите, вы сейчас как раз видите то, что видите здесь. Вот он лично Томас Гётфид и рядом Людмила Александровна Чиписова. Вон там еще Нина Кузмениш, что видно ее, да? Вот он рядом сидит и все это рассказывает. А, а привез он, а теперь внимание, просто представьте, да, когда говорит: "Ну повезло мужику, ну повезло". Может кто-нибудь из нас вот это все сделать? Хотя, хотя у меня сразу это самое. Он привез в Воронеж 54 биопульсара. Никто еще ему не платил. Мы должны были только решить и в рассрочку помесячно платить по 20 тысяч рублей. 54 биопульсара на сумму миллион 80 тысяч евро. Он пока это просто привез. На складе вот там сложил. Ну, не он ну он, а, Ему они стоили, поскольку оптом, в два раза меньше. Где-то 560, ну, полмиллиона евро. Потому что он брал оптом. Он не брал один. Мы выплачивали по 20 тысяч рублей. Но когда он привез, еще никто ни копейки не сплатил, просто привез и разбал. Вернули через три месяца. То есть они поплатили по 20 тысяч, через три месяца это было условие. Передумали, сказали, нет, я не буду работать, заберите, его проверили, все нормально. И эти деньги им вернули. То есть те, которые они выплатили, им все это вернули. 60, с тысяч. Я помню, что мы всем возвращали вот эти 10. Но сам факт: размах и масштаб личности и размах крыльев у этого человека, да, вот просто я тут недавно так до меня дошло. Как тут был нормально? Томас, нам 54 надо. Ну сколько? 54 хорошо привезу. Вот просто. И думаю, ничего себе. Вот он привез на такую сумму таких аппаратов, сколько это вообще могло быть. Дальше. Вот он проводит, проводит. И через, помните, Кипр мы через 6 недель даем отчет. Что у нас получилось? За это время активно работали 19 человек. Нет, ну работали там все, там 49 там как-то получалось, ну где-то что-то, как, где 600, ну 19 работали активно. Провели они за это время 265, за 6 недель всего на все, 265 певопатий. Организаторами у них были, кто приглашал своих гостей, 279 человек. Присутствовали на этих певопатиях, ребята, еще раз услышите, 1405 человек. 19 всего работ. Полторы тысячи человек. Оборот только с вивопати 38 тысяч в евро. Ну, в франках евро тогда было. И средний оборот <coughs> на одно измерение. <coughs> это не то, что вы подумали. Всего 27 франков. Всего. То есть там не было состоятельных богатых, которые по 200, по 300. Средний чек. Регистрации с этих вивопатий было за это время 142. Только с вивопатией. А ведь просто и так еще люди приходят. И еще и заказано на следующий раз 256 штук. Меня заинтересовало следующее. А сколько же они заработали, вот все эти 19 человек за это время? Только с вивопатией. У меня получилось. 4000 тысячи с небольшим – это объемная скидка, потому что там получалось уже по 14%. 674 – премия. Это я вам перечисляю все то, на что вы все, мы все рассчитываем. 1266 – это мотивация, когда регистрируют человека, вот мотивацию мы забираем, да, разницу с продажей. Разницу между двумя прайсами. И 14 тысяч евро за измерение. Измерение стоит 10 франков, ни больше, ни меньше нельзя брать. Было 1400 человек, умножьте на 10, вот вам получилось 14 тысяч. Я сначала посчитала, думаю, что не то, что -то очень много. Ну, по счету, 1400 умножить на 10. Всего было заработано 20 тысяч франков. Я во франки это перевела. Это полтора миллиона рублей. Миллион пятьсот шестьдесят шесть, вот вы все видите. Я их разделила на 19. Сколько один человек заработал? Я меня получилось 82 тысячи. За полтора месяца человек заработал на вивопатии. Но это как средняя температура по больнице. чего-то там, да? Так и это. Кто-то сделал две презентации за все это время, кто-то каждый день делал. Тогда я посмотрела, а сколько же сколько примерно это получается в среднем? То есть, в среднем 2,3 вивопатии один человек проводил. То есть за полтора месяца, 14. Ребята, чтобы я так жил. Раз в три дня, ну или там э, два, два раза, два э, и три десятых в неделю поработать. Ну понятно, кто-то как. Сколько же можно заработать с одной средней шестьдесят 3168 за измерение, за мотивацию, за объемную скидку. Ну вот это вот все у меня получилась такая сумма. А теперь подумайте, ну много ли денег, можно ли заработать? Не, невозможно. Ну, если проводить одну презентацию в год, ну, 3 тысячи все равно заработаешь. А если проводить ее хотя бы 10 в месяц, то это уже 30, да, тысяч. А если это каждый день? 3 умножить на 30, это сколько? 90, небольшое. То есть платят ли здесь просто так? Нет. Можно ли заработать? Да. Что для этого нужно делать? Работать. Вот это было для меня очень и очень важно вам показать. Я забыла, что еще, наверное, уже почти все. Извините, что долго, но уважаемые дамы и господа, те, которые находятся на той стороне экрана, да, я больше всего это было, конечно, для новеньких, для тех людей, которые только что пришли. Первые шаги ваши. Найти куратора, который имеет биопульсант и опыт работы с ним. Второй шаг. Постоянно толочься, приглашать своих людей, своих знакомых, себя просматривать для того, чтобы научиться увидеть, что делает ваш куратор. Потом подключаться самому. Потом, после этого только. После практических занятий сдать экзамен уже практически, потому что в воскресенье будет теоретически, а через где-то месяц или полтора будет практически. И получить лицензию и уже самим идти в плавание. Ну а дальше можно купить биопульсар или взять в аренду и получать вот эти вот денежки. Ну а здесь я просто показала, кому можно обратиться в каждом городе. Кто работает, да, вот Воронеж, Иванова, Анучина, Нюн это Москва, Жребцова, Яровая, Людмила, Шатохина, Ирина в Москве, Карганова в Тамбове, Публиева в Пушкине, Холганова Люба в Орле, Баданина в Новоуральске, Накурдавши Бекина, Панарина в Липецке, Сахона в Новый Оскол, Янкина Наталья, может быть, надеюсь, придет, Неудача на колено, Беспалова, Марина и так далее. Перспектива наша – это швейцарское качество жизни – у нас собственные плантации, у нас собственное производство два завода. Это швейцарский продукт. Это э, мы имеем биопульсар, на котором можем работать. Консультанты опытные, профессиональные и так далее. Короче, жизнь у нас налаживается. Это я не помню, где, на Кипре, не помню, в каком году. Ну, в общем, это у меня была презентация. Будьте, а это Будьте здоровы, богаты и счастливы. Итак, дорогие мои друзья со всех сторон. Я одной фразой хочу просто завершить, так сказать. Мы всегда знаем, что здоровье важно. Мы всегда знаем, что добро победит зло, с младенчеством. Ну, как бы знаем. Хорошо. И только в пандемию мы абсолютно ощутили, как важно для меня здоровье соседа. Вот вроде бы как бы было важно, но понятно. Но это же где-то далеко. Вот сейчас мы понимаем, что близко абсолютно все. И вот сейчас у нас есть возможность свою практическую, потому что это практическая сторона дела, правда или нет? Чтобы соседи были все здоровы, слава тебе, Господи, я не болела. Чтобы мы маски не носили и могли ездить куда угодно. Практическая и нравственная позиция, они не совпадают абсолютно. Во-первых, это мы и наши семьи. Во-вторых, это те люди, которые попадаются нам на пути, и мы желаем им здоровья. Не просто а вот прям изо всех сил желаем этого здоровья и добиваемся. И это то, за что нам платят деньги. Я не знаю, как вы, но у меня все пазлы сложились. Но не сложились. А всегда ли я хочу работать честно? Иногда мне хочется сесть краями. Просто посидеть, поиграть, да? Но долго ли я могу так высидеть? Нет. Меня все равно подхлестывает, я все равно иду. Поэтому, дорогие друзья, это то дело, которым следует сейчас заняться. По всем абсолютно понятиям. И нравственной, и практической, и финансовой стороны. Будьте здоровы, богаты и счастливы. Итак, начинаем. Спасибо вам, простите, полдома. Нет, все, поехали. Хорошо. Хорошо. Ну, добрый день, и приступаем уже к нашей практической работе. Так, все подготовили, все открыли компьютеры свои. Открываем все компьютеры. Если нет прибора рядом, пожалуйста, будете подходить к приборам и смотреть, что там происходит. Сейчас мы убираем эту презентацию да, и начинается. вот они там чего-то 11. А как я возьму друг Может быть, попить водички всем, да? Уже все попали. Сейчас семь минут попить водички, организоваться и садиться.